Здравствуйте, дорогие мои! С вами Родораст, и сегодня мы откроем такую тему, как классы. Начнем с того, что такое вообще класс. Для нас с вами понятие класса неразрывно связано с марксистским понятием классового противостояния и классовой борьбы. То есть почти автоматически мы думаем о социальных классах. Пролетариате, духовенстве, землев... землевладельцах, рабах. Это все хорошо, но стоит помнить, что бусурманское слово «класс» означает всего-навсего группу, причем любую, которую ввели ради классификации. Класс – классификация, классификация – класс. Многие считают, что в первой версии «Подземелье и драконов» была тройка классов – воины, маги и священники. На самом деле параграф об этом начинался именно так, но классов содержал он шесть. Кроме уже упомянутых были дварфы, эльфы и хоббиты, они были классами. Дварфы были фактически модификацией воинов до шестого уровня с различными э, бонусами. Эльфы могли в начале каждого модуля выбирать воинами, они а будут его проходить или магами. Хоббиты были очень странными и показывали, насколько мало Гайгик знал Толкина. Они были воинами от 1 до 4 уровня с устойчивостью магии, как у дварфов, но похуже, и смертоносным владением прощей. Чтобы понять, что это такое, нужно было э, глядеть в э, кольчугу, и там это объяснялось как полуторный бонус к стрельбе. Такой подход к классам, в котором эльфы, дварфы и так далее, они входят в классы, он сохранился и позже, и остался один, одним из принципиальных отличий классических правил от э, продвинутых. Было э, много изменений на этапе уже энциклопедии и хоббиты стали половинчиками, и классов стало 9, легализованы были воры из сеттинговых дополнений, добавлены мистики, ну, псионики. Но суть осталась та же самая. Продвинутая версия, она пошла совсем иным путем. И те классы, точнее классификационные группы, что игрок мог выбирать, а персонаж не мог, стали называться расами. Получилась эдакая таблица, такая сетка по двум различным выборам. Расе и классу. И каждый персонаж уже был не просто дварфом или просто воином, а дварфом-воином, или эльфом-магом, или человеком-паладином, или человеком-воином. У многих таких комбинаций было жесткое ограничение по росту. Скажем, дворф Клер по вот этой книжке мог расти только до восьмого уровня, а дворфы паладины вообще были запрещены. Таких ограничений вообще там было на валом. Скажем, друиды и ассасины росли только до 14 уровня, монахи до 17. То же самое в базовом ДНД. И э, в базовом там вообще маги росли до 36, а эльфы до 10. Без особого объяснения, а просто так получилось. Идея о том, что все классы должны быть более-менее униформными и э, э, составлять 20, ну или 25, сколько там надо, 30 э, э, уровней, это далеко не, э, она появилась далеко не сразу. Тем не менее, я считаю это очень важным моментом, и еще раз хочу э, подчеркнуть, это первый шаг, который вы при создании персонажа совершаете совместно с этим персонажем. Если я делаю себе персонажа Дварфа, накидываю его, то, что он дворф, это такое мета-игровое, надигровое решение меня как игрока. А если я делаю персонажа паладина, это сразу означает, что когда-то в его жизни тоже появляется такой момент, когда он мог бы стать шахтером, или стражником, или песцом, или еще кем. Но он подумал-подумал и пошел учиться на паладина. Ну или там обстоятельства заставили. Лично мне такой подход к моделированию фэнтезийной реальности весьма по душе, когда каждый значимый персонаж в какой-то момент совершает выбор, становится на избранный путь и потом этим путем следует. Есть в этом нечто драматическое. Со мной многие не согласны, они а играют по бесклассовым системам, где каждый персонаж задается индивидуальным набором навыков, знаний и способностей. Ну и пусть. Вернемся к эльфам. Эльф фактически был первой попыткой э, Гайвикса, и вообще кого бы то ни было, комбинировать два класса в одну. Холмс, чтобы ему там и кнулось, сокращая правила первых буклетов, посвятил эльфам ровно две строчки, в которых одна была о том, что они используют шестигранный кубик для хитов, а вторая строчка, ее можно было трактовать, как ханмус на душу положит, чем многие потом весело и заняли. Концептуально, вообще, если смотреть со стороны теории, есть только пять игромеханически различных способов комбинирования классов в одном персонаже. Способ номер один. Никак. Вот никак. Вот не ни, ни комбинируется и все. В основе классовой системы лежит именно такая задумка. И проблема многих игроделов в том, что дальше этого пути они не думают на этапе дизайна, а э, именно этот путь они не форсируют на этапе написания правил. Но такой путь, конечно, возможен. Э, второй путь – это сидя на двух стульях, когда опыт параллельно можно набирать и получать уровни то там, то там, когда его хватает. Тут есть несколько подтипов. У Гайгекса выбор делался в начале модуля. То есть приходит игрок на модуль и говорит от своего персонажа «Я эльф, эйф, я тло, этот модуль буду проходить как маг. А в следующий раз он приходит в другое подземелье. Тот же самый персонаж, эльф Эйафьятлоякауль, он будет его проходить как воин. К этому подтипу потом вернулся э, Олстон. И э, в финальной версии классических э, подземелья и драконов было именно так. Но можно делать и иначе. Можно выбирать, какой уровень взять, когда ур опыт уже набран. Так сделано в тройке. Или можно за каждый поступок делить в нужных пропорциях. Так сделано в, во вторых подземельях и продвинутых подземельях То есть, если ты воин, вор, маг, если ты украл с помощью магии, то оно делится между магом и вором. Если просто так украл, то только вору идет. Если убил, то воину, убил магией, ну и так далее. Следующий метод – это синхронный рост в двух классах сразу. Так сделали Молдвей. И Менце с эльфами, когда они э, прочитали Холмса, ничего не поняли и ну, сделали как сделали, потому что сами они у Гайгекса не играли. Э, но точно так же работают гештальт классы в тройке и также работают гибридные персонажи в четверке. Персонаж развивается очень медленно, но он получает какую-никакую, иногда полную, иногда нет, но выгоду от обоих своих классов. Четвертый метод – это отказ полный от одного класса ради роста в другом. Так работали дуал-классы в продвинутых подземельях. Особой популярностью они не пользовались, но они позволяли моделировать какого-нибудь там святого Моисея Эфиопа, который был, был бандитом, потом ушел в монастырь, исповедовался там полдня и стал монахом. В житии святого Моисея не указано, насколько крутым он был каратистом, но мы-то с вами знаем. И метод пятый – это заимствование. То есть класс остается, он только один, он основной. Но жертвуя какими-то мелочами, какими-то очками персонажа, пунктами роста, ячейками навыков или еще чего-то такого, можно позаимствовать какую-то классовую способность из другого класса. Так мультиклассируется в четвертой редакции. Но вернемся к выходу тройки и ее половинного апгрейда. Там в плане классов была полная вакханалия. Их стало больше, намного больше уже. Не пять, не семь. Их было официальных, базовых, на момент закрытия этой э, версии, их было 175. Сколько в дополнение других издателей вышло, даже никто не считает и не сосчитает ни в жизнь. К ним добавились так называемые престиж-классы. Они были короче 20 уровней, они имели завышенное ограничение на вход, то есть они сразу были заточены на мультиклассирование. Таких престиж-классов было 782. 782. Раз тоже было много, но о них в другой э, раз. Попробовать и просчитать все комбинации у авторов, естественно, не было технически никакой возможности. Общее число билдов можно только оценить математически, как что-то в районе 400 октодециллионов. Это четверка с пятью 10 шестью нулями. Это много. Получился эдакий культ мультикласса со своими штуками вроде дипов, когда брался первый уровень, который обычно самый вкусный, от кучи классов и как-то комбинировал. Скажу честно, строить билды и сравнивать билд оптимизатора с билдом здорового человека было страшно весело. Но где-то там, вот между всем этим весельем мы забыли, что такое вообще класс. Мы забыли, что это выбор пути, за который потом надо держаться, который нужно отстаивать. Как сказал бы Гарри Гайгоц, сам погибай, а класс выручай. В четверке, как мы уже сказали, с мультиклассами было туго. Максимум можно было выжить какие-то крохи, навыками, ну или идти в гибрид. По четверке, скажу честно, я играл не так уж и много. Мультикласс я видел в самом минимальном виде ровно один раз. Возможно, кто-то видел больше. Если да, пишите. В пятерке все получше, но там тоже очень ладно сделаны основные классы. Поэтому уход в мультикласс практически всегда означает жертвы, на которые здравый мини-максер просто не может пойти. И если воин мультикласс еще ну, туда-сюда, то в общем любая, практически любая версия монаха мультикласса заметно слабее нормального, здорового, чистокровного монаха. Таким образом, билды строить на комбинации классов почти никогда смысла больше не имеет. Но если концептуально нужен друид, паладин или колдун, варвар, система дает инструмент их смоделировать. Эта система очень хорошо отлажена, толково написана, она грамотно э, сделана, хорошо работает, за единственным исключением. Для мультиклассов кастеров с кастерами на ней стоит большая такая заплатка, довольно заметная. И внезапно надо кучу всего считать, уровень от этого, половину от этого, треть от э, этого. И потом надо пялиться в табличку с какую-то с волшебными числами. Но как есть, так есть. Напоследок, что я сделал в циклопах и цитаделях? Мне нравится такой вот геймдизайн по сетке, по крайней мере э, изначальный. Когда мы делаем выбор тут, делаем выбор здесь, и комбинация этого означает что-то хорошее, что-то веселое, что-то оригинальное. Во-первых, я отказался от слова раса. Я не хочу быть расистом, это как-то несовременно. Вместо раз у нас племена. Племя дворфов, племя эльфов, племя вампиров, племя метаморфных демонических грязиедов. Несколько таких родственных племен объединяются в один род. Они говорят на одном языке, они имеют своего идола, которого считают обычно с некоторыми исключениями своим создателем и покровителем. Эти идолы плюс-минус соответствуют тому, что в других сеттингах суть божества. Так вот, выбор идола, рода и племени это всегда одно из главных направлений, которые выбирает для себя игрок. Это как бы сторона в любом будущем еще не случившемся конфликте, которая принимается сразу в начале игры. Разумеется, с ростом героя можно начать поклоняться нескольким идолам сразу, пользоваться их совместным благоволением, совмещать более или менее успешные запросы, выбирать свои силы из более широкого потенциального арсенала и так далее. Таким образом, раз у нас уже есть эти идолы, собственно, классов нужно всего три штуки. По механикам и методам решения проблем. Во-первых, нужен обязательно один класс формата «я его бью». Это такой ролевой мем, который происходит из ситуации за столом, когда мастер спрашивает «Э, «что вы делаете?» один из игроков говорит, я вот там пробираюсь, вот за спину захожу и там то, все. Другой применяет там какой-то хитрый э, навык, еще один там метамагия с бонусными действиями с все там чем-то. доходит все до какого-нибудь барвара, который я его бью. И этот мем его многие ругают, но они просто ничего не понимают в этом. У меня были десятки, если не сотни персонажей такого плана. И играть ими ну, лично мне, никак не менее весело, чем той же аптечкой. Особенно в сеттингах, позволяющих яркие образы, типа ультрамаринов с тяжелыми болтерами в сеттинге боевого молота с -1000. Механика такого класса должна быть основана на хороших боевых способностях. Чтобы когда дошла до тебя уже э, очередь, ты, я его бью, чтобы там так жахнуло, что половина врагов полегла и еще пять стен насквозь э, прожгло за их спиной. Это нужно обязательно. Либо боевые, если у нас про э, бой игра, а почти все э, э, стандартные или у нас про бой. Но э, если нет, то с каким-то прямым, непосредственным решением проблем. Что можно было сказать, я действую, и оно сработало бы. Плюс этой механике нужны, как я считаю, боевые стойки. Вообще любой боевой стиль включает стойки, это совершенно не мое из э, изобретение или новшество. Но в моем понимании та же боевая ярость, берсерка или варвара, это стойка, форма, называйте как хотите. Включил, поменялись циферки, дальше жди своего момента, я его бью, кидай кубики, руби врагов, жни славу. Это класс воина. При этом воин Гектора будет бородатым танком с кулачным щитом. Ну в смысле толщиной с кулак. Воин Аксапанта будет самураем или снайпером воин Мередит будет танцующим клинкопевцем, воин Беллатора будет вдохновляющим командиром и стратегом, воин Эверы – благоверным паладином, воин Пейзи... Ну, не будем лишний раз о Пейзистратусе, да продлится сонью. Второй класс, который нам нужен – это второй главный фэнтезийный архетип. Это антипод воина, который вечно влезает в... Самые запретные тайны ради получения новых знаний и подготовки к очередному катаклизму, который сам же часто по пути и вызывает. Это Мерлин, это Гэндальф, это Байяз, это Азриэль, это Гед, это Айнзол Гоун. Ну, вы меня поняли. Метод игры таким персонажам совсем иной. Нужно иметь обязательно широкий арсенал, даже на первых уровнях, из которого выбирать плохо совместимые между собой и с реальностью вещи. Для одной нужно полнолуние, другая просит жертвы кровавой, для еще одной нужно съесть срочно ногу антилопы или поглотить скорпиона. Традиционно их делят на два или больше по типов. Вот этот может швырнуть огненный шар, этот может вылечить, этот может все, но будет петь, что, конечно, тоже на нервы действует. Но у нас уже есть идолы, и каждому из них, разумеется, отвечает какая-то школа магии или сфера божественного влияния или еще что-то. И вот Савант Гектора, он рисует везде руны, а ведун и веры пророчит будущее по своим нумерологическим чертежам. Ведун Беллатора дышит огнем, Керендея лечит и светит. Ведун Хармуса исчезает из виду, распадаясь на туман и иллюзии. И это второй класс. В плейтесте я его называю ведун. Это такой маг, жрец, шаман, сюгендзя, уммёдзи и так далее. них. Напоследок нужен класс из той разновидности, которую слегка уничижительно называют умелой обезьянкой. Механика игры не включает особые способности, но которые можно использовать снова и снова. И ограничения которых далеко не всегда магического толка. Это всякие медвежатники, которые могут найти в подземелье даже те проходы, о которых забыли их владельцы. Это наемные убийцы, достигающие своей цели не геноцидом, а тайным вторжением под покровом ночи и нечетких теней. Это зелейщики, изготавливающие яды и термитно-взрывные субстанции. Это разведчики, под носом у врага, делающие набросок карты расположения их сил. Это миссионеры, убеждающие всех вокруг сменить идола для поклонения. Это дипломаты, это мафиози, барды, ниндзя, черные монахи, все такое. Я называю этот класс словом «виртуоз» потому что все классические названия, там, вор, плут и так далее, они уходят корнями в слишком далекие 70-е, когда я еще не родился, а люди уже успевшие родиться, они играли в шманание по карманам несчастных ныбылцев. Итак, у нас есть три класса, воин, ведун и виртуоз, и у нас есть несколько идолов, из которых э, в каждой из первых буклетов войдут по трое, и о которых я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Меня зовут Радагас, если понравилось, обязательно увидимся еще. Всего вам доброго, хороших вам!